ADEMS Full Drive – станок для профессиональной заточки парикмахерского инструмента. Станок прост в обращении. Он оснащен манипулятором, который позволяет создавать режущую кромку под нужным углом. Частотный преобразователь дает возможность задать вращение планшайбы по направлению, как влево, так и вправо, с необходимой скоростью, обеспечивая необходимую мощность на низких оборотах, а также высокие обороты для полировки. Инженеры-разработчики реализовали все необходимое для того, чтобы упростить процесс заточки инструмента, чтобы вы самостоятельно, легко и быстро, без чьей-либо помощи могли адаптировать этот станок под ваши нужды и потребности. Станок оснащен магнитной планшайбой, на которую крепятся легкосменные металлические круги с нанесенными на них с разной зернистостью абразивная бумага. Станок ADEMS Full Drive позволяет затачивать широкий спектр инструмента, что поистине делает его универсальным станком. Станок поддерживает возможность производить заточку на алмазных дисках. А также на специальной планшайбе с использованием порошкового абразива. ADEMS Full Drive – универсальный заточный станок. Профессионально затачивает парикмахерские ножницы, маникюрные и педикюрные инструменты, кусачки, медицинские, стоматологические и хирургические инструменты, ножи и решетки для мясорубок. Широко применяется при ювелирной обработке. Приобрести станок, а также ознакомиться более подробно с продукцией фирмы ADEMS можно на сайте adems.ru.